Рыночная цена 6 миллионов рублей. Цена покупки 4 миллиона 200 тысяч рублей. Дисконт 30%. Экономия 1 миллион 800 тысяч рублей. Хороший вариант покупки недвижимости с дисконтом на юге России. Второй объект. Квартира. Общая площадь 100 квадратных метров город Санкт-Петербург. Рыночная цена 20 миллионов рублей. Цена покупки 15 миллионов рублей. Дисконт 25%. Экономия 5 миллионов рублей. Отличное вложение в недвижимость в одном из красивейших мегаполисов мира. Наш третий лот на сегодня двухкомнатная квартира, Общая площадь 45 квадратных метров, город Дзержинск. Рыночная цена 3,5 миллиона рублей. Цена покупки 2 275 тысяч рублей. Дисконт 35%. Экономия 20%. 1 миллион 225 тысяч рублей. Выгодное вложение в собственную недвижимость с хорошей скидкой. Объект под номером 4. Двухкомнатная квартира, общая площадь 52 квадратных метра, город Анапа. Рыночная цена 4 миллиона 150 тысяч рублей. Цена покупки 2 миллиона 905 тысяч рублей. Дисконт 30 процентов. 1 миллион 245 тысяч рублей. Отличный объект для инвестиций у побережья Черного моря. И замыкает наш топ квартира общей площадь 82 квадратных метра, город Казань. Рыночная цена 7 миллионов 600 тысяч рублей. Цена покупки 5 миллионов 700 тысяч рублей. Дисконт 25 процентов. Экономия 1 миллион 900 тысяч рублей.